Друзья, всем привет! Сегодня я покажу, как играть песню рэп исполнительно «Фараон». Песня называется «Семейные узы». Песня достаточно сложная. Я в данной песне перестраиваю шестую струну в ноту рэ. Вступление играется в стиле фортепианного импрессионизма. Но я вам покажу, как играть ее самыми элементарными аккордами. Давайте приступим к разбору. Если не перестраивать шестую струну в ноту ре, можно все играть обычным строем. Я сейчас покажу, как это играется в быстром и в медленном темпе. используется всего четыре аккорда DM e, аккорд F или вместо него можно взять F-Mage e -E. но куда интереснее если вы будете играть септ аккордами или в пятой позиции темпе показываю как играется в правой руке можно так или так теперь в медленном темпе показываю как играется в правой руке правую руку только сними сейчас мою простыми аккордами перебор плюс бой то это звучит так